Чтобы увеличить высоту костной ткани, мы непосредственно производим операции, называемые «синус лифтинг». Благодаря «синус лифтингу» ваши имплантаты, которые мы вам поставим, они вам прослужат всю жизнь. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете о «синус лифтинге» все самое важное. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите об этом друзьям. Когда пациенты меня спрашивают, что такое синус лифтинг, я им отвечаю, наверху у нас есть верхнечелюстные пазухи. Как правило, в 80% случаев высоты костной ткани до этих анатомических образований у нас недостаточно для постановки дентальных имплантатов. Чтобы увеличить высоту костной ткани, мы непосредственно производим операции, называемые синус лифтинг. Синус – это полость. Лифт – это поднятие непосредственно мембраны в полости пазухи и укладывание костно-пластического материала. Есть разные методы синус-лифтингов. Подбирается это все индивидуально в зависимости от высоты костной ткани до верхнечелюстной пазухи. Если у нас высота костной ткани составляет больше 4 миллиметров по высоте, то тогда мы производим закрытый синус лифтинг. При формировании ложа под имплантат, под определенную высоту в зависимости от высоты костной ткани, мы при помощи остеотома поднимаем дно пазухи на миллиметр 3-4 и непосредственно сразу устанавливаем имплантат. Это все зависит от костной ткани. Например, когда у нас пациент приходит и у него там два миллиметра костной ткани, то тогда непосредственно уже производится открытый синус лифтинг, ослаивается слизистое, формируется костное окно, ослаивается Шнайдерова мембрана, это слизистая пазухи, и укладывается костно пластический материал, и потом через четыре месяца непосредственно уже вновь образованную кость устанавливаются дентальные имплантаты. Для уменьшения травматизма при открытом синус-лифтинге мы используем пьезохирургический скальпель. Это пьезотом для меньшего риска повреждения шнайдеровой мембраны. В нашей клинике есть пьезотом и все костно-пластические операции, как синус-лифтинг, как расщепление, также как и забор ауто вот блоков мы производим пезохирургическим аппаратом. При закрытом синус-лифтинге мы ставим сразу имплантат, тем самым уменьшая сроки травматизма операции. При открытом синус-лифтинге установка имплантата производится через 4 месяца. При планировании установки имплантатов в жевательных отделах, это начиная от 5 по 7 зуб, как правило, костной ткани по высоте недостаточно, да, до верхнечелюстного синуса. Чтобы поставить имплантат в эту область, мы непосредственно производим вот эти вот костно-пластические операции, так называемый синус лифтинг. Благодаря синус лифтингу ваши имплантаты, которые мы вам поставим, они вам прослужат всю жизнь.